Всем приветик. Совет от судьбы. Расклад плюс индийский пасьянс. Ваша судьба хочет, чтобы вы обратили внимание. Подождите, тут тоже цифры есть. Смотрите. Вот цифры и вот они все разные они по цифрам хм. так интересно я только сейчас это увидел на этом притянули совет от вашей судьбы судьба смотрим что тут у нас есть так давайте начнем вот с первых с первого ряда с первых картинок так а здесь здесь я не вижу совпадение давайте второй ряд Второй <священную> ряд тоже не вижу. Третий. Третий ряд. Мне <священную> тоже не видится падение. <священную> четвертый ряд. Смотрим, четвертый ряд. Четвертый ряд. Ну, совпадения же должны быть. забывать бывает такое, что нет совпадений. <свят> <свят> <свят> Ладно. Еще раз давайте посмотрим. Хорошенько. Так. Надеюсь, что совпадения будут. Может, по-любому должны быть хоть какие-нибудь совпадения. А вот, увидел солнышко. Давайте солнышко начнем. Солнце. Солнышко, солнце. Так, солнце. Хорошее настроение, подъем жизненных на сил. Ваша судьба хочет, чтобы вы больше всего внимания обращали на ваше хорошее настроение чтобы подъем жизненных сил вы не тратили на то, то, что не нужно. Именно тратили на то, то, что вам необходимо важно, что вас интересует больше всего. Хорошее настроение у вас всегда есть. Есть чему порадоваться. Так, давайте еще посмотрим. Может, еще что-нибудь? Угу. Я, правда, ничего больше не вижу. В плане того, то что тут совпадение я не вижу. Совпадение. совпадение. же они все. Ну все, давайте тогда итоги подводить. Одно совпадение. Ваша судьба награждает именно в том плане, что у вас всегда есть хорошее настроение. Вы Обращайте внимание именно на то, то, что вас радует, то, что вас окружает. Обратите внимание, что вокруг вас. У вас есть чему радоваться. Счастье, в первую очередь, вы сами и есть счастье. Также счастье вокруг вас есть. Не забывайте. Также судьба хочет вам сказать, чтобы вы как солнышко сияли и улыбались почаще. Всем пока.